Не знаю, как дальше жить в этом положении. Да, Ребята, подъехали, говорят, что вам кокосы почистить. Ну, ты, ты, ты, просто с ума сойти. <звы> Он говорит, это из Киева. Я говорю, нет. Я понимаю уже, что, что будет происходить дальше. Да. Итак, ребят, я съездил в магазин, купил себе 4 новых аккумулятора. Один еще в Лексе лежит. Купил себе вот такой вот шланг прошлый у меня прохудился я вам сейчас его покажу купил то нового 12 галлон карц такое количество вмещается мне Ну и сейчас буду чиниться вот мой трак тем временем клиент за лексусом сейчас приедет сюда он сказал что он не может больше ждать ну и ладно Вообще, ребят хорошо когда есть друзья Позвоните друзьям говорю, ребята воды мне привезите пожалуйста чтобы сейчас не тратить деньги на антифриз Антифриз, точнее, я уже купил, но галлон стоит 12, по-моему, долларов я взял. Ребятам говорю, привезите воды. Они мне воды привезли, тем временем я пока заменил аккумуляторы. Старый аккумулятор ребятам отдал, они сейчас их сдадут обратно, потому что вытянуть мы их не можем сдать, надо обязательно. Что еще? Все у меня теперь работает, батарейка, все отлично. И все, сейчас, мы ну, покушаем, хоть хоть позавтракаю, голодный, капец. И едем уже с вами сдавать машину Бентли. Бентли отдаем, и свободно. Спасибо, ребята. Спасибо Джамику, спасибо Женьке. Молодцы, приехали, выручили. Ну что, ребят, сидим отдыхаем, женьки дома, пьем чаечек. Ну, ребятки подъехали, говорят, что вам кокосы почистить? Давайте почистить. Они сказали, что они бесплатно сейчас кокосы нам вот эти вот, потому что они могут на голову упасть. У нас реально несколько уже падало, да? Да. Да. И они бошку разобьют легко и крышу могут проломить, поэтому ребятишки сейчас нам почистят быстренько. И все. оп, на тележку сел и сказал, что сложат сюда. А завтра, раз в месяц, кстати, ребят, в конце каждого месяца приезжает автомобиль крупногабаритный, и забирает крупногабаритный, собственно, мусор. Сегодня мы сложим все старые диваны на край. И у нас завтра уберут их. Потому что иначе будет штраф, если ты просто сюда сложишь. Поэтому ребятишки сейчас почистят, сложат. За это им большое спасибо. Они скажут, совершенно бесплатно, ребята, если хотите. То есть это, видимо, служба, да, городская, наверное, да? Они, скорее всего, работают. И просто бесплатно чистить, чтобы вот... Ну, естественно, у нас возможности такой нету, да, залезть. Но ну, иначе мы либо страдали, либо кого-то вызывали. Хотя у меня лестница есть большая. Сейчас по машине, ба-ба. Я, я, думаю, у них видишь наклейка не двигать, не Ну да. А на себе они как просто возьмут, начальнику не делают. Да не, нам они зачем? Нам не за Там ни кокоса, не риски, нам ничего не надо. Я трогал один ноженок. Но Слушайте, молодцы какие, смотрите. О, oh, yeah, thank you. О, oh. thank you, thank you. Bye -bye. А что-то ничего нет внутри. А, опа, окей. А, Юкин О, вау, good. А стакан давай налил. Они нам сейчас и откроют. Вот это сервис вообще супер. Они нам и листки, видите, листки уберут. Значит, это, да? Thank you. Okay. Ага. Давай. Бегам полный, смотри. Ну, как? Сижачок. Да? Да. Thank you. Thank you. Вообще кайф, ребята. Вообще кайф. Нет, вот это сервис. Блин, вкусом дыни куда то дают. Вообще сервис, молодцы. Да, они, видимо, за это все, все себе остальные заберут. Ну и пускай нам все равно не нужны сгнили, бы, упали. Хорошо, если голову не проломили бы. Не жалко, пускай. Ребят, ну что, я снова вышел на работу. Забираю Nissan. Такой Nissan он Local идет за 300 долларов до Тампы. То есть я его сегодня уже довезу. И там уже возьму хороший автомобиль. Другой. Пока первый автомобиль грузим. <laughs> take my plane off. Are uh -huh. so you driving from here? Yeah. Mm -hmm. Thank you. Brand new car. Yeah, it looks like new. It's as only as 2,000 miles. 2,000? Yeah. Why? I ain't driving much. <laughs> I have a couple other cars and I'm just sitting out my collection. Oh yeah. Офигеть, ребят, смотрите, 2000 миль всего, представляете, 2222 миль. Ребят, это Лансер 9 у нас называется, а здесь просто Mitsubishi Лансер, Какой-то там суперспортер или что-то такое. Это, наверное, двухлитровый, momo -руль. у меня вот такой же точно был. Вот классно. У меня такая тачка была в России, только это еще полуприводная, похоже. Ребят, забираю сейчас машину у клиента у своего, надо было с ним видео, наверное, записать, но не очень до видео, когда говорят о серьезных таких темах. Он говорит, а ты из Киева? Я говорю, нет. И я понимаю уже, что, что будет происходить дальше. Да? Им презрением они будут на меня смотреть, когда я скажу, что я из России. Я говорю, я из России, но тут же я говорю, что я Путина не поддерживаю, он crazy, он дебил, он ну, короче, все, что какие я слова знал, плохие, я произнес, ребят. Вы можете там дальше его поддержать, мне вообще абсолютно наплевать. Но вот нормальные люди, нормальные люди всего мира, весь мир сейчас говорит о том, что Путин сумасшедший. Они за украинцев, за мирное население и против войны. И я против войны. Ребят, забираю вот такой автомобиль, Сингер 2018 года. так ребят машину довез ключ вот здесь спрятал вот они собственно и 300 долларов ребят сегодня с утра взял даже не с утра с обеда наверное скорее да и вечером довез Итого у меня сейчас 5 автомобилей забираем последний этот просто по пути был поэтому мы его взяли закрываем и поехали за шестым уже завтра утром кстати посмотрите какое я зеркало себе повесил модное очень классно как на новых траках идет очень-очень хороший обзор. Видите? Когда поворачиваешь направо, ты не видишь, что там творится, и оно тебе помогает смотреть, чтобы трейлер не съехал в канаву на поворотах. Ребят, забираю такой автомобиль. Быстро инспекцию проведем. 2006 года Grand Cherokee Jeep. Я надеюсь, он уместен не в принципе, не такой высокий, по крайней мере, кажется. В общем, ребята, всем привет. Я доехал до Мизури. От Мизори я поеду в Чикаго, что-то знаете каком настроении абсолютно не снимать ролики В связи с тем, что сейчас происходит Какую войну устроил дедушка Путин Я не знаю, когда вы это будете ролик смотреть Вообще будете ли или нет Вообще будете, да Особенно в нынешнем положении Это реально звучит как-то страшно Я к тому, что они в ролике мои идут задержка А сейчас все то, что я сейчас снял Я тоже не публикую Ситуация как бы в мире не позволяет радоваться, да и вас веселить. Хотя я вижу, так много из вас готовы бы повеселиться видят в этом много, много смешного, много задорного. На какие-то сторисы, которые я публикую с поля боя в Украине. Те видео, которые мне присылают мои друзья, это вызывает какой-то смех у некоторых, какую-то странную реакцию. Ну, поэтому я, наверное, тем не менее, пока публиковать видео не буду какое-то время. Ну а на тот момент, когда вы уже видите вот этот ролик, наверное, уже систематической публикации возобновится, не знаю как дальше жить в этом положении в это время ни о чем другом думать не могу но вот сейчас вышел на работу думал может как-то смогу работать и это несколько меня от всяких мыслей разных обережет но нет целыми днями сижу слежу в пабликах в каких-то телеграм-каналах слежу за тем во что превращается россия за курсом слежу слежу за ценами в россии мне друзья присылают, сложно за этими следить потому что друзья делится. Слежу за закрытием независимых средств массовой информации оставшихся независимых в России. Слежу за отключением Фейсбука вот сейчас, прямо сегодня. Я не знаю, когда вы посмотрите это видео, Но, вероятно, через месяц, через два и посмотрите ли вообще к тому времени YouTube у вас отключат или нет. Короче, просто так отметиться, наверное, проговариваю это все, в какое время мы сейчас живем где, и в какой отчетной точке вообще я нахожусь. Так, ну я тем временем забираю Кей Оптима, наверное, она, да, да, она, окей. Проблем не возникло, отлично. На улице чуть похолодало в сравнении с Флоридой. Но тем не менее, не настолько холодно, чтобы, чтобы это было критическим, да? Где-то плюс, наверное, 7. Я утеплюсь, на всякий случай шапку надел, чтобы не заболеть. Едем на выезд. Тачку доставил в на состоянии и он там ключик положил вот так это примерно делается они завтра с утра заберут на сервис эту машину приходилось выгружать один автомобиль он стоял вот здесь вот этот автомобиль поэтому грузим его обратно и поехали дальше ребят забираем вот такой шеви камара 67 -го года Идет пуленойс, буквально через 5 часов тебе выкидываю. О, oh, вау, wow. что здесь творится. Что-то они какой-то двигатель сюда большой вставили, Вам не кажется? Оп. посол течет. Все, поехали, ребят. Поехали подниматься. Доставила, ребят, этого монстра. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ребята, отдал предпоследний автомобиль. Шевроле Корвет. Поехали отдадим последний лазер. Тот новый, помните? Ребят, на ну что? Последний автомобиль отдаем. И все. И до понедельника теперь ждать новых поступлений. Потому что суббота, как уже никто не работает. Автомобили скинуть можно просто так. Так, лансер 9, который у меня был. Ручная коробка. Просто реально, ребят, смотрите, новый автомобиль 2000. это тысячи километров, 2000 миль. Еще даже магнитофон какой-то старинный. Интересно, какого он года пишется? Здесь нет на стеклах. Что-то я ничего не вижу. Как посмотреть, Это просто просто новенький. Хотя у меня приложения должно быть. Все душечки у него, посмотрите, какие удобные. Честно, здесь двухлитровый наверное, мотор, если если мома руль. А вон уже. Человек выходит меня встречать. Ведь здесь такие сидушки удобные. Задний дворник даже имеется. Вы просто с ума сойти, тачка. Блин, красивый автомобиль, правда, ребят? Все, доставил последний автомобиль Закрываемся И не знаю, не знаю, не знаю, куда же поедем Поехать куда-нибудь на стоянку и повозиться с траком, что ли Какие-то дела поделать Наверное, так сейчас и поступлю Погода просто шикарная, ребят Настроение, правда, не очень Но ладно, справимся Так, ребята, выходные прошли Я сейчас буду загружаться новым рейсом Кстати, я установил такую шумоизоляцию на микрофон Поэтому послушайте, пожалуйста, как меня слышно Пишите в комментах Лучше стало, не лучше Такой пумпончик Приклеил на микрофон Сейчас в автосалон Ну, кстати, на улице ветер Поэтому сейчас очень важно понимать Слышно меня хорошо или нет Пойдемте грузиться Honda забирать Такой, ребят, автомобиль забираем Honda Civic 21 года Первый автомобиль Следующие машины уже тоже ждут Поэтому быстренько грузим Поехали дальше Ребят, забираю Jaguar F-Type Называется автомобиль И вот он здесь, что ли, так быстро То есть я только зашел и сразу нашел автомобиль. Так, меня смущает вот этот вот крючок. Неужели он не ездит? Так, куча. Front bumper broken, front grill broken. Все джемиджи указаны. Так, и надеюсь, она заведется. Так, так, так. Молодец. Поехали. Бензина нет. <свистит> не зря я, ребят, канистру с собой теперь вожу. Я не знаю, две минуты, у меня так никогда не было быстро, чтобы я машину за такой короткий срок забирал. Неужели все так хорошо пойдет? Ребят, я же сказал, так быстро не может быть, что бред то бред какой-то, как так за пять минут машину забрал. Короче, они сказали, что это старое, какой-то гейпаст, Нужен Но новый, какой-то он использованный. А, кстати, здесь же машину уже забирал, помните? И такая же проблема была, когда запчасти не хотели давать. Ребят, забираю Шеви корвет 21 года. Так... Здесь отлично и крыша тоже отлично супер. ребят, вчера я Егуар так и не забрал, проще сказали, что-то старый какой-то гейпас. Поехал в другое место забирать Корвет сегодня утром, потому что клиент очень сильно переживает, говорит, когда заберешь. Сегодня вроде как они там что-то исправили. Давайте попробуем забрать сейчас. Погнали, подъедем. Что, ребят тачку просто не отдают и все я уже пришел в офис в офис сейчас сказали сейчас отдают машину извинилась извините, извините говорит, пожалуйста за неудобство все все все сейчас машину вам отдадут идите забирайте ребят наконец-то мы эту тачку забираем мне наверное час ушел для того чтобы сейчас выяснить что же произошло с документами что-то не все в порядке был ну, в общем отдали быстренько инспекцию сделаем вся побитая вся поцарапана Такую машину MKZ называется Так, как она заводится, интересно Это MKZ Какую кнопку нажать? А, о. Электрическая, что ли, да Так, а как переднюю передачу включить? А, вот, вот Так, ребята, разбираемся на ходу Вообще, ребят, сейчас еду по городу Джефферсон, кажется, так он называется. А, нет, Спрингфилд. Джефферсон, это не тот город. Короче, Спрингфилд, штат Иллинойс, как я понимаю. Я здесь когда-то давно был, невероятно красивый такой город. Какие-то здания интересные, храмы, в общем, прям чудесно. Еду, еще один автомобиль надо забрать в Сан-Луисе. И, в принципе, могу ехать уже разгружаться. Погода тоже налаживается, и настроение вместе с этим. Ребят, видимо, город, наверное, бедный. Хотя, в общем-то, это не показатель, конечно. Сакраменто, например, Калифорнии, Ничего не бедный город, а там бедняков просто огромные тонны. Потому что им реально так выгоднее. Вот я прямо уверяю, можете мне в это не верить, в этом не верить. Но вот они, вот эти бедняки, видите, стоят с наклеечкой. Стоит с наклеечкой. У другого чувака вообще там чуть ли не диван стоял какой-то там. Табуретка стоял, он там сидел на нем, махал, просто дееспособный, нормальный мужик И вот сейчас при мне ему просто кто-то купюру сдал. то ли 10, то ли 5 долларов По местным меркам это вообще просто он, миллиардер в России был бы Вот так, ребята, в Америке кто-то говорит, дерев... на деревьях деньги растут Но на деревьях не растут, но вот так на дороге просто можно действительно найти, сидеть с протянутой ручкой Ребята, план такой, сейчас я нахожусь в Сан-Луисе, сегодня у нас вторник Блин, какой-то такой день странный, сложный, неудачный. Просто все заказы что-то срываются. Одну машину взяли, приехал, он говорит, ее продали по локолу. Ее хотели по аукциону отправить, ну, на аукцион отправить. Он говорит, я тебе в итоге не отдам. Там срывается, там что-то было, пропало. Там большая машина, мне не влазить. Там то, там то. Кое-как я опять машину собирал, сейчас за шестой приехал в, в, на Манхейм на аукцион. Я уже распланировал, так, я еду дальше, сегодня сколько я пора еду, все, такой настроился морально, знаете, это же тоже важно. <laughs> Блин, в итоге, представляете, обычно аукцион работает до 10, сегодня почему до 7, странно. Праздник, какой, ли, что? Я говорю, почему до 7. Ну, до 7 мы. Ну, ладно, до 7, до 7. Короче, пойду в трак. Че, поем? Суп поем. У меня суп есть. Помните, я вам показывал. Все тот же. Все тот же, месяц назад, то, что я вам показывал. В холодильник остался. Что, завтра заберу тачку и поеду дальше. Просто понимаете, в чем дело? Сегодня у нас вторник. Завтра что? Среда, правильно. В субботу у меня день рождения. И вот мне каким-то образом надо успеть до субботы быть уже в Майами. Я знаете, что хочу сейчас поехать в Техас. Ну, завтра, послезавтра, вот я проеду. Там бросить трак на самолет И приезжаю в Майами А с Майами Потом там день рождения с друзьями отмечаю Друзей всех пригласила. Оттуда уже я в Техас Где у меня будет стоять трак и чиниться Я хочу отдать его на починку крыла наконец-то а то я вожу это крыло с собой И со раздолбанным крылом езжу Ох ты, смотрите, какой интересный трак Таких очень мало Фредлайнер Двигатель у него, получается, внутри, да, стоит А где там спать, интересно Вот здесь, вот в этом месте Очень мало места Ребят, наконец-то погода начала налаживаться. Ближе к Техасу, чем теплее. В общем, Форд Мустанг 21 -го года. Синий меня интересует. Где-то он здесь стоит, да? Вон он, наверное, да? Вот, пожалуйста, Ferrari. Вот, пожалуйста, Porsche NLV, он. Range Rover. Ах, кайф. Как хорошо жить. Хорошо жить еще лучше, да? Так, вот он Mustang. Он что ли? 0,75. 0,75. Так. Ки. Нет ки ключ нужен блин ключа нет внутри а. вот проблема ребят походу походу ключ на ресепшене да это лакшери тачки поэтому от них ключей в машине видимо нет они наверное на ресепшене давайте посмотрим вот в этой например а ключ вот здесь вот здесь ключ а как нам его достать Сейчас сфоткаем пойдем спросим. Ну, давайте на этой машине доедем. Че пешком ходить, правильно? В общем, съездил к ним на ресепшн. Сейчас сказали, подъедут специальная машинка. Помощь. Помощники. В комбинезончиках вон в тех. И помогут мне. Видите, они все, кто лакшери машины, у них везде баксы вот эти стоят. Кстати, я, может, ее снять могу, да и все. Точно. что я туплю? Я вот так сейчас сделал. Ключ же внутри, а я вот сейчас.. О! Блин, ну-то уж. Да я туплю. Точно. Все. Это благодаря тому, что здесь безрамочное, ребят, стекло. Рамки нет, поэтому получилось. Вот, кстати, ребят, впереди автомобиль едет. Hyundai акцент называется здесь. В России он, по-моему, называется иначе, да? Соната или что-то. А, не, не Соната, а да? Здесь акцент. Так, ребят, быстро инспекцию сделаем. Слушайте, вроде так бодро выглядит, да? Устан с аукциона. Ну, понятное дело, он 21 года. Ребята, заехал на очередной трак-стоп. Точнее, это называется Рестерия. Где-то в Мизури. Только заехал в штат Мизури. Все, уже весна наступила. Я уже в майке без всяких свитеров. Красота, кайф. Вот так выглядит трак-стоп, ребята, в Америке. Я вам уже много раз показывал. Точнее, тр тревел-центр такие Рестерии. Довольно часто они. Все для людей, понимаете? Для путешественников. Все для тех, кто хочет путешествовать из штата в штат. Таких американцев довольно много. Много людей на автодомах путешествует. Ну, кто-то работает, вот как я, может сюда заехать и просто пожарить шашлык, погулять с собакой, посидеть в беседках, сходить в туалет. Красота! Я вышел с другой стороны. Давайте прогуляемся еще здесь. Знаете, ребят, недавно я наткнулся на какой-то видеоролик, сторис мне в инстаграме скинули, и там девушка, она зашла, как потом уже выяснилось, мне ребята сказали, что это платный туалет на какой-то платной дороге. И э, она из Москвы в Питер или куда она там ехала. Ну, в общем, она зашла в туалет и начала снимать сторис. Говорит, вот, а вы говорите Путина не, не за что хвалить. Вот, посмотрите, вот, вот, пожалуйста, мыло, вода теплая, туалеты. Я подумал, что она сначала издевается, она просто смеется. А оказалось, что она реально ватная такая барышня, которая хвалит президента за то, что на платной дороге имеется туалет. Имеется туалет, ребята, с теплой водой и с мылом. Это вообще, конечно, я немножко реально, реально от реальности, я, от российской действительности я оторвался, ребят. Могу вам сейчас в этом признаться, потому что, ну, это же бред просто хвалить президента за то, что... У тебя есть туалет на какой-то там дороге. Хоть платный, хоть бесплатный. Ну это просто с ума сойти. Я, конечно, не, уже давно никого ни к чему не призываю. А, вам нравится и окей. Но Я кого надо уже призвал, и мои друзья уже со мной здесь находятся. Но это, конечно, ребята, просто небо и земля. И что сейчас будет происходить в России, я не то чтобы нагнетаю, да, не то чтобы я нагнетаю. Потому что те, те ватные товарищи, которые смотрят телевизор и потом мне эти просто цитатами мне все эти истории передают, их, их все равно не переубедить. От, э, закрыли там какой-нибудь там Макдональдс, да и нафиг он вам бургер вражеский. Старбакс э, закрыли. Да пофигу, кофе я вообще не пью. Ну и так далее, и так далее. Амазон, все-все-все компании вышли из России. Никто ничего не, не хочет понимать, потому что телевизор только говорит правду. Потому что Соловьев тоже говорит правду. И, кстати, такую я интересную вещь заметил. То есть, ну, принято же, да, как бы... Считать, ну, в общем-то всем на всем нормальным людям это понятно, что в телевизоре правду не говорят. Так вот, некоторые ватные товарищи, которые телевизор не смотрят, якобы они все те же передачи смотрят у Соловьева на ютубе. И потом говорят ну, я телевизор не смотрю. И формально, как бомб бы он прав он же телек не смотрит. Но только тот же Соловьев втирает в уши, блин эту дичь какую-то и уже с ютуба, но ну, сейчас я ютуб его заблокирую Короче, ребят, я просто вам хочу сказать такую вещь, и ватном, и не ватном Я знаю, что много у меня таких утриотов, судя по последним моим постам в инстаграме и по комментариям, блин Я вам хочу сказать, ребят, что сейчас у вас путешествовать не получается и не получится в ближайшее время Это факт, с этим уже не поспоришь, да? А по России, в России вы то, что должно быть у вас и чего вы реально заслуживаете, вы не увидите, потому что она вся Россия такая плюс-минус. Вся Россия вот такая разболбленными дорогами, как после войны. Вся Россия с какой-то грязи. Я помню, как я в Вершове жил. Это город. И я с утра выходил в школу в резиновых сапогах. потом в школе переобувался. В Америке такой, ну, представить себе, блин, просто невозможно. Ну, невозможно себе такое представить, что ты в грязи вот так по уши приходил в школу, как чушка какой-то, как, блин, я не знаю, шахтер, блин, какой-то. Нельзя такое представить себе. Для нас это было нормально. Ну, я я и не жаловался, в общем-то. Ну, окей, что, обувь, сапоги, так сапоги. У меня прям вплоть до прям вот поздней весны у меня всегда были сапоги. Кто-то там в туфлях, кто рядом жил, приходил, а я всегда в сапогах. Я считал, что это нормально. Так вот, ребят, чтобы понимать, что это не нормально, надо путешествовать, надо ездить в какие-то соседние страны. Сейчас такая возможность, к сожалению, у россиян не имеется, ограничена. Ну, давайте я вам хотя бы буду показывать, хотя бы очевидные вещи мы с вами отрицать Не будем хоть в чем-то чем очевидном будем, будем сходиться и понимать, что вот этот туалет – это не заслуга президента. И нам не надо его благодарить и падать на колени, ребят. Так просто должны жить нормальные люди. Мы так должны жить, потому что наши страны, они богатые. Я говорю про наши, не про мою, мою хотел сказать, Украину. Украина тоже богатая, она обязательно будет жить, к сожалению, для россиян, для нас всех богаче, чем Россия. Почему, к сожалению? Потому что все мы понимаем, какими, какими богатствами обладает российская земля, русская, да? Ну да ладно. Чуть-чуть поболтал, полегче стало, вроде бы. Поехал дальше.